Итак, что лично я делаю для сохранения капитала, ребят, делюсь своими фа, своими лайфхаками, рекомендациями. Ну даже это не рекомендации. Я, я говорю то, что делаю я. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я говорю, что делаю я. Это покупка доллара. Ну то есть простейшие советы, которые могу дать в России 63-65 рублей регулярно, стабильно покупая доллары, хеджирую его через покупку золота, через ETF, покупая короткие облигации находимся в акциях с дивидендами и привлекательными. Закрывая, реструктурирую кредиты, если есть, а, потому что ставка сейчас привлекательная, когда начнется кризис, начнутся проблемы с ликвидностью, у банки перестанут кредитовать. Поэтому, если есть какие-то ликвидные активы, условно депозит на 1 миллион, на полтора миллиона, портфель из ценных бумаг непосредственно есть, да, то в, в этот период под обеспеченные ликвидные активы можно взять точно такой же размер кредита и просто эти деньги пока припарковать в золоте и в долларе, да, ну и в облигациях. А Продавание ликвидные активы, помог максимум освобождаю капитал для ресурсов страхую дорогие активы, ну и создаю финансовый резерв на 12 месяцев. опять таки оговариваю, что не являются индивидуальной инвестиционные рекомендации. чтобы использовать возможности кризиса, это сохранить капитал задача. планирую зарабатывать на падении рынка ценных бумаг, повышаю знания, навыки в инвестировании по-прежнему обучая этому своих коллег, знакомых клиентов, да. если есть сейчас ликвидные активы, как я уже говорил, взять рублевый кредит. Задача сохранить покупательскую способность денег и когда активы упадут в цене, в период кризиса, кто с кэшем, да, тот красавчик, да, тот, тот силен. Это вот то, к чему хочется непосредственно призвать.